Всем привет, меня зовут Сергей Няшев. Это видео-ответ. И вопрос звучит следующим образом. Как оживить, да, как расшевелить людей, которые, скажем так, подключились, но не являются активными? Вы знаете, это очень актуальный вопрос, и он всегда будет необходим. Давайте я вам расскажу не то, что на примере, я вам нарисую определенную таблицу, по которой вы поймете, что делать дальше. Но прежде чем я приступлю к таблице, давайте рассмотрим вот что. Итак, давайте подумаем, что заставляет человека быть неактивным. Что это может быть? Почему он, получив определенный заряд энергии, информации, готов что-то делать, но спустя какое-то время он вдруг тухнет, тухнет, затухает и перестает быть активным? Я уверен, вы сейчас ну, повторяете или произносите какие-то слова. там Недостаточно мотивации, он не увидел то, пятое, десятое. На самом деле, все очень просто. Самая первая причина – это вопрос. В этом вся суть, в этом все проблемы. Многие люди, многие люди, когда подключаются к тому или иному проекту, они прежде всего, знаете, на что ориентированы? Они ориентированы на эмоции ваши или человека, который предложил им тот или иной проект. И вот, получив определенное количество эмоций, он загорается. Но он прежде всего стартанул только из-за того, что получил эмоции. Как вы знаете, любые эмоции рано или поздно улетучиваются, и у человека остается реальность. А что он понял из реальности? Что? Это? И вот тут он не может себе на это ответить. Он не знает, что ответить, он не понимает, как это работает, он не понимает перспективы, и он не находит ответ на самый главный вопрос – «Зачем это мне?». Он не может ответить на этот вопрос. И знаете, что самое интересное? Ему никто на этот вопрос не отвечает. И вот тут мы снова возвращаемся к табличке. Давайте представим, что наша табличка, как в геометрии, знаете, имеет несколько направлений. Плюс и минус. Во главе стоит вопрос. Итак, давайте представим. У человека появились вопросы. Ему на эти вопросы никто не отвечает. Абсолютно никто. Он не получает нужный ответ. Что начинает делать этот человек? Он начинает отвечать сам. Представьте себе, как отвечает человек, который абсолютно ничего не знает. Он начинает придумывать, придумывать ответ. Потому что у вопроса есть одна особенность. Когда он находится в голове, он не дает покоя. Правильно? И вот человек ответил себе непонятно как. Он представил ненужную картинку, изуродованную, исковерканную. Что у него начинает происходить с ним? Он не хочет к этому присоединяться. Но вроде он как бы зарегистрировался, вроде он даже отдал какую-то сумму денег, и он вроде пытается как-то еще карабкаться, но не получает нужный ответ. Все очень просто. Первое, с чем человек сталкивается, это недоверие. Правильно? Он сомневается, точнее недоверие, у него идет сомнение сомневается потому что в голове пробелы что делает сомневающийся человек сомневающийся человек начинает к вам относиться как ну знаете он каждое ваше слово неправильно воспринимает то есть вы вместо того чтобы например понять где у него пробел что же он не понял вы начинаете его давить «Давай делаем, давай, ну ты же зарегистрировался, давай, давай, давай, давай!» давай, И он начинает делать какие-то действия, которые изначально обречены на неудачу. То есть он работает в полсилы. Он работает, например, у него есть там 5-6 человек, его знакомых, которые может прямо сейчас позвонить и сказать, «Друг, я нашел бизнес, который изменит все в нашей жизни!» Но вместо этого... Что он начинает делать? Он говорит, я полезу в интернет и буду искать холодных людей. Это первый шаг, потому что он сомневается. Он не доверяет вашим словам, он не хочет к данному действию приглашать своих близких людей, горячих, с которыми он видится каждый день, и которые, я уверен, у него спрашивают, ну что там, ну что там, ну как? Но у него сомнения сомнения. Но знаете, что самое интересное? Этот вопрос в его голове продолжает, как снежный ком, увеличиваться. Он начинает искать какую-то информацию в интернете, а он может найти разную информацию. И если на эти вопросы снова никто не отвечает, это сомнение снова опускается. Этот комок неправильных образов Утвержд... Т... твердеет, и он видит бизнес совершенно по-другому. Он видит возможность совершенно по-другому, по-своему. И вот тогда он уже не просто сомневается, у него появляется недоверие. Он вам не верит, он никому не верит, он закрывается. Он начинает бояться любой информации, которую вы ему говорите. Он ее воспринимает как вражескую. Потому что вы все, что ему говорите, это, знаете, связано с тем, что «давай, давай, давай, ну давай, ну ты же это, давай, ты можешь, это, пятое, посмотри, что сказал президент, посмотри». А он всем не верит, понимаете? Вы не разоблачаете его образы, вы не ковыряетесь в том, что же он не понял. Вы сверху начинаете накидывать еще и еще больше непонятных слов, которым он не верит и которые он отторгает. Он до данной информации никого не хочет из своих близких доводить. Он если ищет кого-то в интернете или еще где-то по холодным, он ищет это с мыслью, блин, мне надо хоть кого-то найти, хоть чтобы кто-то подсоединился, чтобы мне свои бабки вытащить. То есть он изначально ищет человека только с одной целью, чтобы подключить его к этому, чтобы свои деньги кровные забить. С этим посылом, сами понимаете, бизнес нельзя сделать. И вот после недоверия есть еще одна, третья палочка. человек Уходит. Причем, знаете, что самое интересное? Путь отсюда сюда абсолютно логичен. Абсолютно логичен. Он не мог не дойти до этого. Он не мог пойти в другое направление только по одной причине. Все его действия логичные. Но теперь давайте посмотрим, что же будет происходить, если мы будем... Отвечать на вопросы, следить за тем, что в голове у человека появляется. Итак, давайте представим, что у человека появился вопрос, и мы ответили на него. То есть человек начал сомневаться, прошли эмоции, и осталась голая реальность. И он начинает думать. А что же это такое-то? Это как же это работает? Это получается, если вот так. А что же будет после восьмого уровня? А как же вот это? А с чего же компания зарабатывает? И многие-многие вопросы. Их даже иногда в голове себе сложно представить. Поверьте мне, если вы узнаете, о чем действительно думают ваши люди, вы будете в таком шоке. Вам, вам страшно будет, у вас волосы на голове зашевелятся. Итак, давайте представим образно, как это работает? Итак, представьте себе. Первый автомобиль. Самый первый автомобиль въехал в деревню. Человек не понимает, как это работает. Вообще не понимает. Это какая-то телега. Она двигается сама. У нее нет лошадей. Она жужжит, гремит. Это же колдовство, понимаете? Колдовство. Плюс люди в деревне начинают говорить, о, это демон, это колдун, о, шайтан, коробка и так далее. Ну и, соответственно, мы понимаем путь, которому ведет невежество, неразъяснение информации. Но теперь представьте себе, вы встретились с человеком и начинаете говорить ему. Он говорит, ну, а как же у тебя без лошадей и так далее. Вы говорите, смотри, вот двигатель. Вот мы сюда заливаем бензин. Видишь, бензин горит. Да, горит. И вот когда мы его зажим, наливаем сюда, вот в двигатель, получается, что он сюда подается. Вот тут насос, видишь, Чик -чик -чик он качает. Да, вижу. А вот здесь искорка. Так, да, вижу искорку. И вот когда она взрывается, там происходит взрыв и толкает этот поршень. А когда поршень толкает... Вот эта штука видишь крутится и начинает крутить колеса. О, ну да, так это же техника, конечно техника. Более того, когда колеса начинают крутиться, машина двигается. Блин, это же логично, конечно логично. Ну а зачем тебе вот эти вот я не знаю, стекла, зеркала, это уже вообще какие-то дьявольские вещи? Да нет, все очень просто. Когда машина двигается быстро если бы не было стекол, представь, как бы ветер ну там жуки всякие в рот попадали и так далее. Ну да, логично. А вот эти вот штуки, зачем тебе? Это же вообще страшно. Ну, представь, жук разбился, ты нажимаешь штучку, и там моторчик такой двигается, и он со стекла, ну, чтобы видно было. Но вот эта баранка-то там вообще звезда. Мне ну, вот наш этот колдун говорил, что ты шайтан. Да нет, ну вот смотри, я ее кручу, и у меня колеса двигаются. Тут вот такая палка, которая подключена. Потому что если я крутить не буду, как же я на скорости буду рулить? Блин, так это же классное изобретение! Вы разъяснили человеку, как работает этот инструмент. Не просто эмоционально, а детально. Вы объяснили суть, вы объяснили перспективу, вы объяснили, зачем создан тот или иной инструмент. У человека появилась уверенность. Он не сомневается, он уверен в том, что это изобретение, этот инструмент полезен. Более того, когда у человека появляется уверенность, вы делаете следующий шаг. Когда человек понимает, как работает инструмент, его нужно научить, как благодаря данному инструменту он может что-то сделать для своей жизни для улучшения своей жизни и снова пример на машине представьте себе человек понял как работает машина он ее не боится он понимает что это классный инструмент но этот классный инструмент ну да он хороший здоровский но мне то он зачем и тут вы говорите человеку а вот у тебя девушка есть он говорит ну да в соседней деревне я туда раз в неделю на лошадях ездил. и то туда долго обратно и так далее и вы ему говорите, а смотри, ты понял, как работает данный инструмент? Ну да. На этой машине ты можешь доехать до соседней деревни к своей девушке не за день, а за час. Он говорит, да ладно. Ну смотри, в этой машине у тебя здесь одна лошадь, а здесь мотор выдает как 12 лошадей, или там 100 лошадей. То есть скорость такая, что ты доберешься отсюда до сюда за час. Ты сможешь ездить к ней. Каждый день и навещать ее. Представьте, что у него в голове происходит. У него переворачивается. Он говорит, блин, мне нужен этот инструмент. И мне просто он необходим. И вот когда он съездил туда-обратно, вы вместе с ним прокатились, он говорит, я хочу эту машину, я хочу всем вот этим идиотам, которые считают, что это колдовство, объяснить, что это классная машина, это классный инструмент. Он попробовал, он хочет этот инструмент, и самое главное, он готов доносить для других, что этот инструмент полезен, потому что он сам испытал пользу, он понял, как работает и зачем. Следующий пункт, вот здесь, у него появляется не уверенность, а необходимость. У него появилось желание, испытывать необходимость во владении этим. Ну, а когда он пользуется, пользуется этими благами, когда он может донести суть и до других, он уже не стесняется советовать это другим людям. Он не будет искать людей из другого конца мира, он не будет искать людей из другого города и так далее. Он это будет советовать самым близким, тем людям, которые его окружают, его друзьям, потому что он на этой машине сам доехал, он сам испытал удобства и все благости от данного изобретения. И вот тут у человека появляется вера. Называйте это еще мотивацией. Это вытащить из человека невозможно. Схема очень простая. Очень простая. От вопросов, от понимания, от картинки зависит все в человеке. Делаем очень просто. Это серединочка 0. Вот здесь у нас находится минус 1. Это минус 2. Здесь чуть-чуть посерединка, минус 3. Минус 4, минус 5 и минус 6. То же самое наверх. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, что вам остается, это понять, на каком уровне находятся ваши люди. И куда им стоит двигаться. Если ваш человек скрыт. Он не понимает, он как-то знаете, начинает увиливать. Он уже между сомнениями и недоверием. Если он закрыт, категорически не хочет вас слушать, не отвечает или через раз кое-как отвечает на ваши звонки и вопросы, он между недоверием и уходом. Знаете, что самое интересное? Единицы людей, единицы людей находятся в плюсе. Единицы Самое главное, что очень многие люди начинают искать другие проекты, убегают в другие там какие-то структуры, компании, они глупцы. Их действительно, многие правильно называют, такие, знаете, MLM-проститутки. Все MLM-компании, в принципе, одинаковые. Да, одни предлагают больше денег, вторые меньше денег. У один один продукт, у других другой продукт. Но принцип работы с людьми, принцип... Профессионального создания бизнеса никто не отменял. Поэтому, если вы хотите заниматься MLM бизнесом профессионально, научитесь оживлять своих людей, научитесь доводить их до веры и мотивации. Надеюсь, ответ на этот вопрос вам помог. Меня зовут Сергей Няшев. До новых встреч. Жду ваших вопросов.